непослушный быть сильно наказан термаст главное я самый умный я и очень красивый на порядок Да! Дас исполний капут. Всё, Мы вам же. Я рыцарь, фрау и Я всем объявлять войну. Больше никаких игрушек! Я найду новый замок и завою весь мир! Появилась, а? Опа. Ядерный запас пополнил. Вторая дюжина пошла. Не забудь туалет отремонтировать. скажешь, дешевные муки. Ха -ха -ха -ха. Как же хорошо -то. Красота. М? Еле дождалась каникул. Э -э -э -э. это дерево. Девисон. Здравствуй, милая. Здрасте. Дозволь тебе подарочек учить мне заслуженный. Эти яблочки не простые, а чудесные. Ага, чудесные. Обыкновенные яблоки. Глупость какая. Ну, спасибо вам. Благодарю. Может, примерещилась? Ой, ежик, Какой миленький. Кушай на здоровье. Расти большой! <свист> ты, ты, ты, большой! Я попал большой, а я...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 со сметанкой! Как ты любишь? Папа, план такой! Я быстренько слетаю и тогда завтракаю! Вся в отца! Упрямо! Как... Я ненадолго! Афина! Это... Такая вот у нас всеслава летучая. уничтожать посевы! Большой! Алена. А что в этот раз мягче села? Эффективный способ торможения, Еремка, ты там живой? Подай звуковой сигнал. Ваше Высочество, mm -hmm. у вас не слишком экстремальные развлечения? Ленка! <звуки> <звуки> Я теперь Алена. Ой. Придумает тоже. Алена? Покалечат, глазом не моргнут. Дай волю, все разнесут. Пожалуйста, вам опять солдатиков или чего-нибудь посущественнее? Теперь мне нужен настоящий оружие, много оружия. О, на такие средства много не приобрести. Мы благотворительностью не занимаемся. Как ты смеешь? Благородный кредит, даже открывайте мне кредит. Понял, нет? Нам что, рыцарь, что басурманин, лишь бы платил исправно. Цены по каталогу. Ладно, бери ядро. Одно. Да. Ну, проходи, племянница. Давненько ты нас не навещала. А как выросла, боже, прям не знаю. Просто красавица. На кого-то она стала похожа. Где-то я такие глаза уже видел. Что ты, батюшка, показалось. Чуть-чуть. Ну, раз оси у нас, пойду пироги поставлю. Да, хорошо у вас. И все по-старому. Да, как всегда. Вот такой вот у нас Дармидонт, царь-батюшка. Все по хозяйству хлопочет. Дочку свою царевну нашу. Откармливает. Скоро она уже. Что скоро? Ну, скоро говорю, ну, совсем расцветет. Вот. Румяна, белобука. От женихов отбуй не будет. Некогда мне на женихов время тратить. Я тебя не сильно зашибла. А, ерунда. Худрый затонирует. Косить траву-то будет. А? Траву косить заставляю. Поняла. дела. Ой, и ты не изменилась. А может, лучше наряды свои новые покажешь? Какие еще наряды? У меня в руках конструкция винтолета, а ты наряды. Я все свои платья. Выкинула. Выкинула платье? У -у -у. Да ну! Надуть меня хочешь? Надуть? А это идея! Точно. Надуем теплым дымом шар. Ленка, ты Ой. гений! Алена. Ой, а каникулы могут пройти зря. Что им всем тихо не сидится. Ну, ну, Каревич! Тут же музыка рождается. Ну, Аленка. Батерями при денежках живет счастливого, то, Кто добрать на нет, а нет, да украдет. Хранить покой отечества, конечно, нужно, но Счастье воеводено, а в другом заключено! Кто своей водой свяжется, не пойман и не врет! Не тот вор, кто ворует все, а тот, кто попадет! Ты просит за хранение имущества страны! Положен мне почину и не вижу в том вины! Положено мне почину И не вижу в том вины Что на огорода? Дело твоего, да? картофель? Прямо в ящике? Я хотел проверять Этот граном Агроном Пряник мой лакомой! Всеславушка! Папочка, я зачем к вам голосовую трубу протянула? Говорите в нее! В трубку! Котча! Что ты опять затеяла? Весь дым в кухню идет! Зачем же так орать? Подождите немного! Эх, шар маловат. Меня не поднимет. Если только тебя. Или боишься? Я? Я боюсь только любовь настоящую так и не встретить. Царевна-то наша когда-нибудь из отеческого-то гнезда. Тормоз-то где? Так это же Алёнка, господи! Алёнушка! Я лечу. Вся земля как на блюдечки. Аж дух захватывает. А там точно не точно! Я лечу! Люди! Я лечу! Да ты ищи, Ой, Я погибать в вот этот огород А если с неба бросать бомба? Тогда получается страшный оружий Я победить без... Ой, еще жалечко. Я победить без мира. <связь> а интересная такая страна. дороги совсем у них паршивые. Только по небу можно перемещаться. Э, девушка. А, какой хороший. Ну-ка, я еще хочу посмотреть. Ой, красота. <свы> Yeah. Эй! Гражданин! Молодой человек! уйдите! Блазь не по мне? Вот счастье это привалило! Опять еремка. Другой крыши в деревне, нет? Аленка! Дай сосредоточиться! Кипятись! Еремшка! Остынь, пар выпустит! Царь! Ты сам улетишь! Пар! Кипятить! Это идея. Кипятить воду, а парам крутить колеса. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы всегда быть в числе первых о выходе новых видео.